привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и в этом выпуске я буду рассказывать вам о том как у нас проходит здесь карантин мы уже здесь в хорошем настроении на позитивчике и данный выпуск будет Меня раньше спрашивали почему я не показываю рутину наверное потому что я хотел чтобы наши выпуски которые были э, в прошлом они были более тематические там, Я не знаю, снимаем мачту Или там мы зашли на Ямайку А вот такого именно О самой жизни непосредственно на лодке Более рутинной информации Мы давали крайне редко Но мы думали о том, как бы перевести формат На такой больший лайфстайл О том, как мы живем и вот, наверное, сейчас прекрасная возможность, чтобы немного сменить формат и сделать больше такой лайфстайл. Я не знаю, как зайдет, то есть мы экспериментируем. Ну, давайте попробуем. Может, будет интересно, может, получится. Первая часть о карантине. Погнали! Друзья, здесь на Ямайке живет Ира. И э, вот мы договорились что Ира съездит в супермаркет и купит нам кучу-кучу продуктов на длительное время. Ира приехала из Монтега Бэй, который находится фиг знает где, 4 часа. И э, вот сейчас я еду на пирс, на который она должна будет подвести все продукты. Я их сейчас загружу в тузик, и Костгард э, дал согласие приехать на берег. А вот собственно этот пирс, куда мне сейчас нужно подъехать. Вот идут наши покупочки и наши друзья. Заставили вас потаскать это все. Физическая зарядка. У нас работы нету. Ну сейчас здесь, я так понимаю, с работой вообще. Да, поэтому. Я положу сюда. А. Это все сюда кидаю? Да, это собирать. Нет! Это Домы, но... да, мы уже да, давно знакомы, да -да, да, да, да, да, да. Так, ну смотри, сейчас я, так я свою камеру, да. я не знаю, наверное, поставлю пока сюда. Мы только по одному можем ходить. Без Это проблем. Яйца. Держи. Ага, аккуратно. Фатисы. Держи. О, класс. Так, аккуратненько. Ты прорвался? Тебя пустили? А, так, это чеки, чеки а? и там всякие, да, инфа. А -а -а. А -а -а. Телефон тебе мы даем прямо с зарядкой, уже пополненный и уже, О. короче, 6 гигабайт с половиной интернета. О, класс, Это, класс. короче, а -а -а. О, а -а, у нас это, дуэль блогерская. Дуэль блогерская, да, кто это? Да-да-да-да. Супер, Снимаем. Спасибо тебе большое. Рады, что приехали. А вам спасибо. Слушайте, Ямайку. посмотрите, сколько у нас тут ребята ну, нам еды нормально, принесли. Нормально. <с <с <с да, спасибо. мы только рады. Ну что, время ехать возвращаться на лодку. Ну что, вы не ожидали? А я вам жрачки привез. Нам не нужно будет никого сегодня есть. А Где Дима? Дима какой Сели? Дима? Кто переживал о туалетной бумаги, может да, больше не переживал. Тут яйца, кока-кола, ништячки, мясо, угодно стейки. Дима сбрось Стейки, куча алкоголя, зелень. Отдельный. У нас это все в порядке. Экстаз. Посмотри на эту зелень, там uh -huh, все есть. Uh -huh. Ну и тут сигарет, причем наш самый старший сигаретами отчалил. А у нас их теперь много. Курица, сосиски, пиво скромных. Три ящичка. Спарклинг-вотер, молоко, водичка. Я думаю, не пропадем. Понять, Почему-то пришел Володя и на нас ругается. А как можно? Как можно? Пиво не добивают, кашу не едят. Не а. знаю, почему он надо Одна бутылка, одна банка пива в левой руке, одна банка пива в правой руке. Multitasking. По-македонски. <реклама> <Он> <реклама> Пойду выкину за вами. <реклама> Если нет. <это> кто? <реклама> очень тяжело в карантине. Очень тяжело. Голодно, страшно. Э... Ты видел, как он на него пиво, э, он себя облил? Нет, я не увидел Нет. <говорит> а <этого>? <говорит> <говорит> он сдавливал банку, он на него брызгал, он продолжал на нее давить. Ты видел на себя вообще? <говорит> Это... Ужас! Мы выживали как могли. <говорит> <говорит> У нас сегодня Володя готовил плов. Сейчас мы его будем есть. Володя, а почему ты открываешь ром? Мы говорили о еде, о плове. Я так понимаю, что ром – это еда сегодня на вечер. Соль кушайте и авокадо. А, -а Короче, я так понимаю, что есть мы сегодня не будем ничего. Опять бухать. Не смотри в телефон, не сижай. Как будто Аня готовила. но, но Аня не готовила сковородку бери или будешь опять бухать как обычно вместо как того обычно. чтобы готовить лучше как обычно а вдруг невкусно Он стесняется а вдруг невкусно как может быть в карантине плов невкусно ну по разному бывает на самом деле. Может, вы избалованные в плове? Ну, как я могу узнать? Ну, плов это, в принципе, достаточно регулярная еда у нас здесь на лодке. День. Через, Через день, день едим. Так, да? Очень привычно. Пловочка. Может, свет подсветить. Пловник. Пловник. Пловник. Плов... Плов, а включи там верхний свет. Это выглядит вкусно и пахнет вкусно. Mm -hmm. Ну что ж. Предлагаю отведать Давай уже ответы. Ты смотри, ты, я надеюсь, сделал хорошо. Я очень надеюсь. А если нет? Накажете. Понятие, простите. Пойдет. Очень нравится. Соль по вкусу, ребята. Вкус, как настоящего плова. Ты сделал настоящий плов? Пятый раз. Дайте эту тоже фоточку делаю. Ну пахнет реально офигенно. Да, очень хорошо. Запах, я уже часа два хожу как кот по вокруг сала. Перевожу, как Саша вокруг плова. Потому что есть шанс, что мы можем совершенно случайно быть out of fuel, то есть у нас очень большой расход топлива на лодке, поэтому нам нужно четко понимать, сколько у нас чего осталось. Это немножко переживательный момент, что действительно непонятно, и возможно, что мы не совсем в безопасности. Сисурите. Ева, наверное, где-то с другой стороны, здесь должен быть ром. Да, с, той, с ромом все хорошо. На сегодняшний так, подожди, а сколько у нас рома? Рома у нас э, должно Полная быть... Полная инвертари... инвентаризация. Рома должно быть 4, 4 бутылки, это мало, но, но какое-то время хватит. Три, мы же вчера открыли. Нет, ну, не, может, не может быть. 3. Нет, мне кажется, должно быть 4. Мне кажется, мы заказывали уже 5, и мне кажется, мы только одну выпили, да, и должны в быть в безопасности. У меня есть подозрение, что мы выпили уже две. О ну, там одна открытая, О, не О, не знаю, Это страшные вещи, мы сейчас говорим. Так, это нам на сегодня. <связать> на обед. <связать> на обед. <связать> это на ужин. Так, ну вот теперь на сегодня нам должно хватить. Ладно. <связать> так. И завтра на завтрак. Так, 3. Да, это позавтрака Если мы будем сегодня устраивать пати, то не хватит. То не хватит. И слушай, я боюсь это говорит. сказать, но у нас больше нет. А где открыта? ну, открытая? Ну, есть еще открытая. Нет, мы вчера еще одну открывали. Точно. Шурби. я ее убрала в шкафу, Сережа. Я а, она практически, она практически полная. полная. Она полная. практически полная. О, да. отлично. Значит, у нас, у нас осталось блин, 4, 4, 4, бутылки. 4 снаряда. 4 <laughs> снаряда есть. Так, теперь надо посмотреть патроны. По снаряду <laughs> на человека. <laughs> это немного, но, но какое-то время этого хватит. Так, Окей. давай переходим к патронам, к патронам да. Пистонов не так много. А это выбросить. Это не то, это мусор. Да не это самое, это не нужно инвентаризировать. Да, согласен. Окей, у нас есть один палет. Да, этот есть. Один палет пива у нас есть, это 24 банки. Подожди, а где второй? Так вот я же тебе говорю, мне кажется, что... Мы и уже мы выпили не... один палет полностью там, и осталось совсем там. немного. Fucking shit. И... Что серьезно? Тогда Я думал да. мы первую допиваем. Да, Нет. Подожди, денег подожди денег, стой, иди нас не мешай нам, У нас... и это все? И это все? Знаешь сколько? У нас, между прочим, серьезные проблема. риски. У нас проблема. проблема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь всего ну шесть ладно, банок. хотя бы три доставай. Шесть банок Раз, и не сдержались. Четыре то есть у нас всего 30 банок Было. это вообще ничего Закрывай. 30 банок осталось 27. Уже 27 эти полные уже не считаю у нас же лодка автономная поэтому мы стоим у нас идет производство воды которая у нас почему-то закончилась самый неподходящий момент хотя мы вчера принципе вчера целый стирали да Да. Короче, мы просто вчера много стирали, мы стирок на раз шесть сделали. Вот поэтому у нас вода и закончилась. Ну что, у нас тут обстановка без изменений. Лодка обрастает и становится палаткой такая, которая в перманентном состоянии. То есть на ней уже мы не ходим, а просто живем. У нас что здесь есть соседи? В общем ничего нового интересного не происходит. Соседи как были, так и остались. Вот эти ребята, которые вам лодку только что показал, предложили съездить в город и приволочном нам пиццу, что, в принципе, неплохо. Но так как у нас еды полно, и мы ее закупили, вы видели, сколько, ее надо есть, иначе она начнет пропадать. Как вот этот вот кокосовый напиток, который, если его сейчас неаккуратно взять, то все мы будем в нем, потому что он уже такой надутый, как мяч для американского футбола начать пить все-таки чуть попозже но, но сорвались мы <свят> ну, действительно начали чуть попозже минут на 5 сколько время 13.39 13 13 <свят> звучит круто <свят> <свят> то есть мы можем быть под вечер все-таки немного трезвее чем вчера потому что вчера мы на 40 минут раньше начали пить а это очень большое время короче вот так мы проводим карантин но не все, не каждый день хотя кому я вру <смех> Видите, у нас здесь этот мобильный офис. А сейчас у нас вечер. Вот идет э, катер полиции, Катер костгарда. И заходит Нил Тримаран. Сейчас он здесь появится. Обратите внимание на его мешок для паруса, для мейна. То есть Lazy у него порван. Аварийная. Система сработала. Пан пан пан пан. На споровый мешок мы не можем ехать. Ну реально ведь непростая шутка. Что дальше, Ну все под руль? У него есть под руль. Видно, у него в центральном поплавке один мотор, поэтому. Один, один, да, да, один мотор. Ну тогда под руль, понятно. Ну как яхту ее швартуют. Мне кажется, логично было бы два мотора в поплавках. Один, такие, знаешь, как бабки такие с ним такие. А, да, зашел, такое. Нужно было два мотора, у него один. Семки, семки. Китайские гопники рис. рис ничего не происходит начинаешь обращать уже на какие-то мелочи вот. вот лодка например к нам достаточно сзади близко расположена мы этого не замечали ну, может действительно нас как-то там течением растянуло О, к нам костгард едет сейчас да? ну, куда-то вот он где-то да да он проезжает там его видно выползает и, и... завтрак завтрак сосиски в общем у нас сегодня ничего не происходит как обычно как и вчера хотя вчера мы что делали искали например делали инвентаризацию спиртных напитков что у нас получилось Закончилось как обычно пьянкой Не-не, есть... некоторое новшество, смотрите. Борщ. Во, приготовил борщ. Опять ты. Как ты это делаешь, человек? Вот сейчас я его буду есть. Смотрите, у нас тут есть сметана. Мном с разных лодок. Вот у нас лодка тут почему-то она так близко к нам стоит. И вот, ребята, там дальний из катамарана. А Лижний с этого монохола. И вот так посреди бухты стали и болтают. А как еще социализировать? Действительно. Новости в нашем карантине. Короче, сегодня приехал карантинный офицер. Выдал нам вот такую форму. В ней говорится, что health department, в случае чего звонить нужно записывать э, вашу температуру и симптомы каждые 12 часов используя эту форму потом э, report your temperature and symptoms one time per day то есть короче мы должны говорить о том что у нас все хорошо э, health department ну, короче, э, и далее вот такую вот бумажечку в которой каждому члену экипажа нужно записывать свои симптомы и температуру два раза в день. Поэтому вот будем этим еще заниматься. Новые гости разворачиваются. Большой такой. Интересно, выпрут или нет? Ну так, в теории должны, наверное. Флаги майки. Может он просто по-местному переезжает, поэтому тут с ним проблем не будет. Что он без желтого флажка. Ого, сваливает якорь. И чем ты чистишь бутылку? Буду сдавать, буду сдавать, буду сдавать. Пригрустил, прибухни. При... при... приуныл. Но на самом деле это скалка, я делаю скалку. А... У нас нету токарного станка. А что ты будешь делать с внутренностью? Она меня раздражает. Она меня раздражает. Уничтожить. Вот эта жидкость, она меня очень раздражает. Уничтожить. Давай в позе гарниста. та да Налейте водителя, ему еще ехать. Карантин. Восьмой день. мы видео запишем тогда. Видео не слуха. Я сегодня поброюсь. Очнулся. Он сказал первое слово за неделю. Что ты делаешь? У меня все прекрасно. Все Нормально. А там наверху у нас офис. Там не офис. Там, там беседы. Вот Что ты делаешь здесь? Нарезал лук. Какой? Причем мы не собирались ничего готовить сегодня, просто стало скучно, он стоит и режет лук. С ума сошел это... На свой а вот, вот варит воду в скороварке, зачем? На самом деле, что ты готовишь? От нечего делать вареники с картошкой, с луком и... С с какими-то шампиньонами ржавые баночки ну ты знаешь, что ты можешь делать это очень медленно знаешь, у тебя будет там вареник за 5 минут и 2 дня на лепку вот так как мы давно уже на лодке у нас вот такие ржавые банки шампиньонов какой-то прямо постапокалипсис на них кофеварки натекло когда ты кофе плещешь течет на эти банки да ладно, не оправдывайся не оправдывайся у вас парикмахерская? Угу. Может, он Давай топор принести? У нас острый есть специально. Мне кажется, а так можно оставить. Брутально. Половинка. Он пока мне не настолько осточертел. Видели эту картинку, когда сказал папе, что хочу прическу, как у взрослого, не? Когда здесь выбрито, а здесь вот по бокам оставил. Ух ты, что это у вас? Вареники. На, по, как э, Вова сказал, это похоже на чебуреки. О, да. По размеру. Ч да. Чебуреники. Чебуреники. Вова, ты с водичкой поэкономней там. Пардон, пардон, пардон. Я, я, подумала, в воде... я могу все теперь переначить. Бессмертное. <связь> Нормалек. Под Вон аппетит. <связь> Вон аппетит. Спасибо. Вареники. О, класс, вареники. С картошкой и грибами. Домашние. А вы а знаете, чё? чем отличаются вареники от пельменей? Если знаете, внизу напишите. Начинка так себе, тесто вот. Ну ты делал. Не жалуйся теперь. Что ты делаешь? Можно я тебя спрошу, пожалуйста? Я? У меня просто здесь какая-то такая. Я сначала хотела сделать без напиток, потому что алкоголя Но у нас нет. Тут, да. а нет. А алкоголь нет, алкоголь у нас есть. Мы забыли, знаете, когда есть какие-то неприкосновенные запасы в самом дальнем углу. И вот этот момент. Рижский бальзам. Рижский бальзам. И он у нас был, а мы о нем не знали. Мы знали. Кто? Мы знали. Я про него уже пару дней как напоминала, но оказывается, что его главное говорили и можно из него делать коктейли. Вот для этого он Понял. Вот это поворот. Всем страшно. Удивленная, бескураженная. Попробуй. Я с этой ложкой только размешивала. Надо ли еще? Достаточно ли бальзама? Они с ложек бухают. А, так сначала разлили, Достаточно. потом опять слили, да? да ну, я попробуйте потому попробуйте что попробуйте. сначала начала делать только себе Александру, потом пришла Дина с креативной идеей. Нет. Ну что, друзья, все-таки вечер пришел. <реклама> <реклама> Наступил. Наступил. Да, не без этого. Хотели было не бухать, а нет. Вкусно. Вкусно. вкусно получилось это с кофе кому да спасибо да, да. кому спасибо коллектива а и на ваша ведь да. изобретение это Волшебно. это картошка это нас ну что сегодня будем смотреть киношечку на ночь ты уже выбрала да. Что на это своем будет? новом планшете. Осталось. А что это будет? Это будет. не чё? Что смотреть будем? Смотреть будем кино Байгай Ричи. Байгай? Байгай. Байгай Ричи. Боевик под названием. Захский автор. Джентльмены. Вот в общем сейчас будем смотреть Джентльмены. Зачем свежее, да? Да, 2020 года. Давай. Нужно скорее смотреть, пока не удалили с бесплатного онлайн кинотеатра. Давай, мочи. Мочу. Какая у нас тут пришла погода. Сейчас надо все спасать. Можно заниматься в карантине, кроме того, как сидеть, пьянствовать, чинить песчинство и ликовать, отсиживая свою жопу на диване. Вот Ребята занимаются тем, что решают задачи по навигации. На те острова. Но в данном случае смысла-то это не имеет, это будет большой крюк. Поэтому смотри, что мы делаем. Мы заходим в Магеллан, проходим в Магеллан, дальше выходим на Пасху. Из Пасхи мы стартуем вот сюда, вот, вот в этот район. Тут все получается. Есть накатанные дороги. А вот отсюда дальше мы должны сейчас посмотреть, можно ли уйти сразу же на Таити. Можно, конечно. Это следующий маршрут. Может, вот, через стол, вот, Мото вот, вот У меня такое находится. ощущение. Есть, потому маркер... что это же вообще уже недалеко. Нет, нет, там где-то около тысячи миль все. В сравнении со всем остальным, это за углом. Да, да. У нас погода уже вот эта гадкая прошла. Сейчас солнышко. Так отлично, вообще огонь. Сейчас нам обещал Костгард приехать И э, привезти какую-то еду Потому что еда у нас уже подошла К концу Мы заказали в онлайн супермаркете Доставку продуктов Но доставка будет происходить только во вторник Потому что это у них какой-то магазин Который находится в центре Острова или в Кингстоне И вот он развозит там доставку по дням Короче у нас будет доставка во вторник Сегодня у нас воскресенье Вода закончилась Делаем началась обратно <смех> Уже началась. а если мы запустили генератор то по не сделать кофе горшочек варит нам принесли еду, и теперь мы стоим и не знаем, что с ней делать. Потому что нам все напугали вот этим вот коронавирусом и сказали, что там, там пакеты, и мы думаем, как сделать так. Вот у меня уже руки грязные, я взял коробку, э -э, и теперь нужно как-то оттуда вытащить еду, и непонятно, в общем, как это сделать. Перчаток. о о о, -о, -о! <с Dynasty> Вот теперь на бери, мой и выкладывай. Бери мой. <с Line> что мыть? Ну вот огурцы По Панепл. Пен-пен-эпл-пен. <серев> Она может быть сейчас сюда притащить таришок. Та <серев> а вы пиво может, уже помыли погружение? себе? А, нет, еще пиво не мыли. <серев> пиво сейчас будем обмывать. <серев> а, а деньги а мы пиво уже пивом? положили вот в такой пакетик. Они у нас на солнце лежат в пакетике. Мы их типа руками не трогали. Когда трогали, помыли. И они лежат, жарятся, Пусть парятся. Вот что значит карантин. Осознен. Люди, Сейчас, погоди, находящиеся вот. на карантине, боятся заразиться от местных. Ну правильно, нам такое не нужно. Мы уже сколько тут стоим? Неделю? Я это разворачиваю. Так, вот здесь смотри, не касаясь пакета, забирай кукумберы. Кукумба, кукумба. Есть такой. Так, дело. Теперь следующий Вот мы открываем Там эти бананы. Бананы. Давай, давай забираем. Их мыть невозможно Нет, их мыть... Ну, их Не, их мыть Ну, давайте хотя бы заберем руками чисто Ну что у нас здесь Я предлагаю у того, кого перчатки Разбирать Ле пакет Хлеб раз Хлеб, хлеб два. два Сахар Пакет надо вот протереть Сахар. Кстати, чувак был в перчатках Мне кажется, больше чем но это же не вопрос это просто пакеты. Это, просто пакеты, это мусорные, просто пакеты мусорные да. это кока-кола Ну упаковку да. тоже надо протереть будет все ребята я сейчас приду и батон М -м. и батон а вот это ну все полностью все пакеты ух ты ур ур ур! О -о -о -о. М -м. это нам это нам шинский напиток М -м. шин и внимание вот мужской Вау. напиток, это вам. Вау! Хоба! Апилтон и стейт. Апилтон. Ну все, мы теперь ребята стали патимейкерами. Они сделали нам сегодня вечер. А что еще делать? А яйца, наверное, вообще я палетку вынесу, и мы распределим. Яйца не заноси, не заноси, поставь обратно Да вот туда, кстати, ставь. Ну зачем я в коробке? А зачем эту коробку ставить? Ну, оставь в коробке коробку. Яйца обратно. Да. И на обратном пути просто возьми палетку с яйцами сверху, сюда Это нам привез Костгард А вам когда-нибудь бухло Костгард, Васил? <свят> ребята охренительно молодцы, они же все понимают, что мы тут на карантине Зашли, купили джин, джин купили ром, кока-колы, там продуктов и остальные Ящик пива Какой приятный, давно забытый вкус. Что это? Так и не распробовал, как, что это? Так и не распробовал, допил, не распробовал. ну -ка, -ка еще. Я чувствую, что жизнь возвращается в меня. А еще это выглядит, как будто вы в офисе бухаете. Блядь, палимся. У нас вечер, мы опять едим. Опять едим. у нас еда. Слава богу, пожалуйста. А что мы сделали? М -м, курицу в и кокосовом. Соуси ага. и каналу с морковкой. Каналу? А <laughs> Что это? Каналулу, ну, а-ля шпинат-хрен. Так вот, вот это вот, это очень вкусно. Это очень вкусно. <смех> ну и чикина у нас, слава богу, полтора килограмма почти на пятерых. Это значит нам почти по 300 грамм. Это весь? Ну это все грудки. Да. 300 грамм грудинки. Для ну. И mm -hmm. во вторник у нас доставка еды. Mm -hmm. Внимание. Очень вкусно. <систит> Очень вкусно. Там еще имбирь доставка чеснок. еды. Да, там О. Имбири чеснок. Имбири <x2> <систит> <имбирь>, <систит> <Velvet> <систит> <Barbie> чеснок. Имбири чеснок. Имбири чеснок. Имбири чеснок. Имбири чеснок. Это чеснок. Имбири это Имбири чеснок. Имбири чеснок. спрайт. чеснок. Имбири What we doing? This is my question. Сразу видно человек из гонок. Давай, мы его уже на круг обходим. Угу. Полиция дали нам вот такие вот иммиграционные карточки. Я еле и кашу. кашу. Как это был анекдот, да? Типа, раньше.. Типа, вы <смех> кашляли to фарт, <hide> <смех> а сейчас фартин <смех> to hide <смех> Короче, только что приехала полиция, собрала документы, сказали, что карантин мы прошли, и потом они выдали нам документы. Вот такой вот notice to refuse. Типа, мы не имеем права заходить на землю. Почему? Вот сейчас непонятно вообще. Сидим, разбираемся. И поставили мне вот такой же штампик в... в паспорт. И вот так же его зачеркнули. То есть, что это значит? Вообще никто не понимает. И даже не знаю, что теперь с этой всей ситуацией делать. Ну, короче, пока еще есть надежда, что э, посольство или консульство... Кто здесь, не помнишь? Консульство на Ямайке все-таки сможет решить этот вопрос но так очковенько скажем прямо друзья не будем затягивать этот выпуск не будем его делать длинными длинным как обычно как вы уже поняли на 14 й день карантина нас никто никуда выпускать не собирается более того на ямайке ввели комендантский час и о том как мы будем карантинить после карантина будет наша вторая серия надеюсь третьей уже не будет но здесь мы бессильны, к сожалению, мы идем follow the rules, то есть мы идем вместе, согласно закона Ямайки, и будем вас информировать, показывать, а пока...